Как и обещала, друзья мои, хочу рассказать вам, какое же значение в моей жизни и в жизни нашей семьи имеет праздник Сретения Господне. Много-много лет назад, когда я впервые приехала в этот город, мне негде было жить. То есть, ну, мы снимали квартиру всей моей семьей. У меня было четверо детей, двое взрослых, двое школьников, ну, взрослых, которые учились в техникумах. И нам всей этой... Копейлой приходилось с места на место перекачивать и искать квартиру в течение пяти лет. И перспективы не было никакой, потому что это были 90-е годы, и у меня не было никаких возможностей в перспективе получить какое-либо жилье. Но тем не менее, я вот так жила со смирением. Однажды ко мне подходит женщина одна и говорит: Люба, пойдем со мной. Ты очень нам нужна. Нужна твоя помощь. У нас есть женщина парализованная, за которой нужно ухаживать. Но одно, там есть очень серьезное но. Это коммунальная квартира, и в этой коммунальной квартире очень недоброжелательные, мягко говоря, соседи. Но я ни на что не посмотрела, я так обрадовалась этой возможности иметь свое собственное жилье. Я шла и говорила: как сейчас помню, Боже, я все вытерплю, любых соседей, пусть хоть колна в моей голове чешут, лишь бы у меня был свой уголок. Так оно и получилось, в принципе-то. Пришлось мне терпеть от соседей много мытарств. И я училась смирению. Теперь, когда прошло много лет, я благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность тренироваться в этом смирении. Меня люди встретят, знакомые говорят, Люба, как ты там? Там же такая соседка. Они все ее прекрасно знали. Вот. Я говорю, так смирению учусь. А как ты будешь учиться смирению, если у тебя нет практики и упражнений? Итак, мы стали ухаживать за этой женщиной. Она была парализована лежачая, но она двигалась, она по кровати двигалась, могла упасть с кровати и потом подняться никак не могла, потому что тучная достаточно была. Вот. Таким образом мы за ней ухаживали в течение двух с лишним лет. Дети помогали, девчонки мои маленькие тоже сидели с ней водились И помогали мне верующие люди, которые за ней ухаживали Потому что нельзя было ее оставить одну Так как соседи в любой, в любой ситуации ходили, звонили, жаловались Везде медсестрам, в соцзащиту, в дом инвалидов, в центр какой-то Только в газету и по телевизору не рассказали, какая я плохая сидельца, сидельца, сиделка плохая какая. Вот. Поэтому мы даже вели дневник и записывали все, кто, когда, в какое время находился с ней, что в это время делал, и расписывались. Вот. Ну, чтобы не было потом претензий. Но она умерла в свое время, Господь ей дал свой час отхода. Мы ее похоронили, и она нам оставила в наследство вот эту комнатку. В той комнатке нам пришлось еще много-много лет жить, вместе с соседями. Но это другая история, я когда-нибудь потом про нее расскажу. «Так при чем же здесь Сретине?» – спросите вы. И совершенно будете правы, потому что Сретине здесь связано с этими событиями самым тесным образом. Анна Григорьевна, за которой мы ухаживали, проработала в церкви 28 лет. Она там мыла полы. Когда вышла на пенсию, сразу пошла в церковь и стала там мыть полы. Она бралась за самую грязную работу. Она очень много-много людей, людям рассказывала о церкви, разговаривала. Это были советские годы. Ну, понятно, что было э, это не все так просто. Но тем не менее, вот она проработала. Она, после ее смерти выяснилось, что она все свои деньги и зарплату, и пенсию отдавала в церковь. Если батюшка едет куда-нибудь в Россию, в центр, она обязательно ему давала эти деньги, и чтобы он купил паникадила Или он, чтобы он купил подсвечники, которые там стоят, на которые свечки стоят в церкви. Так и говорил батюшка на похоронах, что все подсвечники, которые вы здесь видите, и лампадницы, они все куплены на ее деньги». Так вот, она родилась 15 февраля, в день праздника Сретения. А что это за праздник, я сейчас коротко расскажу. За 300 лет до рождения Иисуса был такой переводчик или переписчик книг, звали его Симеон. И когда он переписывал, раньше рукой ведь писали книги, Библию переписывали, переписывал и переводил с какого-то языка. И когда он встретил такую фразу, что «дева во чреме приимет и родит, девой останется», его эта фраза очень удивила. Как это так, «дева, девственница, родит»? Такого в общем, нет. И он сомнился в этом. Наверное, здесь какая-то ошибка, подумал он. Но тоже ему явился ангел, Господь и сказал. Вот за то, что ты не поверил в то, что здесь написано, ты будешь наказан тем, что будешь жить до тех пор, пока не примешь на руки этого младенца, которого родит дело. Так и произошло. Он прожил 300 лет, пока не родился Иисус Христос. И когда Иисусу было 40 дней, по закону Моисеева младенца несли в церковь для того, чтобы его посвятить Богу, первенца мужчину, Несли в церковь для того, чтобы он всю жизнь служил Богу. Такой был закон Моисеев. Ну и вот Дева Мария и Иосиф принесли Иисуса Младенца в церковь на сороковой день. Они пожертвовали две голубины, потому что у них денег не было, не было, они были из бедной семьи. А кто побогаче, могли пожертвовать овечку, либо барана, а то еще богаче, тельца жертвовали... Ну вот они две голубины, за это тоже было благословение, потому что у них было нечего, они последнее принесли в храм. И когда семью, Симе... а и он тоже предсказал ангел, и он пришел в этот день в храм и увидел младенца, и взял его на руки, увидел, что это младенец, потому что его лицо засияло. И сказал он такие слова, «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему, с миром, яковидисто, отче моя». Яко... Яковидис того, мои спасения твои. То есть, слава Богу тебе за то, что я увидел этого младенца, и теперь я могу с миром покинуть этот земной мир и умереть. А при чем же здесь Анна, спросите вы? А Анна здесь при том, что вместе с этим Севионом в то же время засвидетельствовала все это событие некая женщина, звали ее Анна. Ей было 84 года, и она тоже жила при храме, служила Богу и всем рассказывала о младенце Иисусе Христе потом после уже этого события. И была она Анна, пророчица, потому что она тоже предсказывала, пророчествовала о том, что в этот храм принесут младенца Иисуса Спасителя. И после этого события, после срединя, тоже она рассказывала всем людям о том, что этот случай произошел. Вот и срединь. Родилась наша Анна, тету Нюра мы ее звали по домашнему. Сроднились с ней, добрейшая-добрейшая была женщина, Царство и Небесное. Она 15 февраля родилась, то есть день Сретения, был ее день рождения. Она речена, она была в честь Анны Пророчицы. И 16 февраля церковь молитвенно вспоминает Симеона, то есть Симеон по-нашему, богоприимца, и Анну Пророчицу. Это день ангела у нее был. И поэтому я в церковь вхожу в этот день. Молюсь за эту женщину, которая нам оставила свое жилье в наследство. Мы были совершенно чужие друг другу люди по родству. Вот такие бывают чудеса в наши дни, и такие несвятые святые живут рядом с нами. Спасибо вам за то, что вы посмотрели этот ролик. Если кто-то посмотрел до конца, пожалуйста, можете подписаться на мой канал, либо поставить лайк, либо дизлайк, ну и оставить свой комментарий, задайте вопросы, я с удовольствием на них буду отвечать. И расскажу еще некоторые истории из жизни нашей семьи. Спасибо.